Всем привет, с вами Жора, и сейчас я хочу рассказать вам о 7 самых необычных мест в России. Поехали! Самские лабиринты, Карелия. Всего таких лабиринтов в мире 500, и 50 из них находятся в России. Они возводились в основном на берегах морей или в устьях рек. Все лабиринты имели культовое значение, но кем именно и с какой целью они были построены, историки пока не знают. Кашкулакская пещера, Хакасия. Сейчас Кашкулакская пещера – туристический объект, но 2000 лет назад первый ярус использовался местными шаманами как ритуальный зал. Стены храмового грота до сих пор покрыты копатью от многочисленных жертвоприношений. Васюганские болота, Западная Сибирь. Васюганские болота порой называют «русской амазонкой». Они растянулись на 573 километра с запада на восток. Их площадь постоянно растет и уже превышает 53 тысячи квадратных километров, что больше площади Швейцарии. За последние 500 лет образовалось более 70% болот. Возраст фасюганских болот не менее 10 тысяч лет. Местные жители охотно рассказывают легенды о том, что эти болота создал черт, который пытался спрятать от бога землю. Гора Ватавара, Карелия на вершине Ватавара около 1600 камней сейдов, которые уложены в неком таинственном порядке. На камнях или возле них самы выкладывали подношение к местным духам. К сейдам было запрещено прикасаться, а женщинам, как более подтвержденным влиянию злых сил, и вовсе нельзя было приближаться к святой горе. А еще здесь есть лестница в небо, так прозвали вырубленные в скале 13 ступеней, заканчивающихся глубоким обрывом. Кто ее построил, до сих пор неизвестно. Археологи заявляют, у здешних племен в древности просто не могло существовать идеи лестницы. А Дальмены Западный Кавказ. Назначение кавказских дальменов точно не определено, но многие археологи придерживаются мнения, что эти гробницы эпохи Мегалита. Строились дольмены в основном из песчаника. Методы изготовления и транспортировки плит на место установки до сих пор не ясны. Многие люди чувствуют перепады настроения, когда находятся рядом с дольменами. Причины этих аномалий также неизвестны. Аркаим, Челябинская область. Аркаим является одним из укрепленных поселений Южного Урала, страны городов. Самый младший из этих памятников – ровесники египетских пирамид. С Аркаиром связывают множество тайн и загадок. Планировка города напоминает солнце, а структура колец и радиальное направление постройки сориентированы по звездам. Невянская башня Невянск. Расположена эта башня в горном поместье Демидовых в городе Невянске. По аналогии со всемирно известной Пизанской башней российская башня также наклонная. Неизвестна точная дата постройки и имя архитектора. Непонятно, зачем нужна так называемая звуковая комната. Человек в одном ее углу может отчетливо слышать малейший шепот, произносимый другим человеком, который стоит в другом конце комнаты. Ну а на этом все, если тебе понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока.